Ебать! Кал старейшего ворона, но вместо него нашел нечто иное: секрет давным-давно забытый, путь в иной мир. Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнтри Алексей Слеймс, мы продолжаем с вами играть Dark Side разыгрывает Дезанитивы Дишан. Мы, короче, с вами добрались куда? Куда мы добрались? В котел, котел, котел, котел. Смотри, там сундук, там сундук. Я вижу сундуки, блять, я вижу много сундуков. И я хочу их залутать. А, просто точно, точно, точно. Мы же комнату открыли с ключом. И вот здесь мы остановились с вами. Катите. А, -а, а, хорошо. Хитрые какие загадки, короче, максимально Так, это я не знаю зачем сделал, блять О, достал, достал, достал, достал, достал, достал, достал, достал Хорошо Подожди, а куда мне надо? А, стоп, там сундук. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, сундук, Опа, синие ботинки. Синие ботинки. Синие ботинки. Надеть. Хорошо выглядит, симпатично. О, тоже что-то интересное можно надеть. Талисман, Мадия 4. Хорошо, а дальше куда? Ворона сидит здесь. А что мне надо сделать? А задание мое есть? А как узнать мое задание? Я нихера не понял. Короче, я так подумал. Сейчас побродим, побродим и разберемся. Потому что я пока не понимаю, куда идти. Подожди, мы же открыли эту часть, верно? Наверное, сюда? Нет, там закрыто. Значит, назад. О, успел. Давай обратно. Ну, там-то прохода не было, правильно? Или был? Откуда мы камень выкатили? Не, здесь все. Здесь ничего нету. И там точно за ним ничего нету. И наверх не подняться. а а, -а, -а смотри ка Нашел. <звы> Что-то все-таки есть. А, или это секретная комнатка просто. Бля, смотри сколько сундуков Но выглядит очень красиво И все? Это все чего мы достойны? Монеты забирай Так Есть. Опа. Неплохо. А, неплохо, неплохо. Предметы. Давай вот эти оденем. А тут магия. Магия опять надеть. Хорошо. Здесь ничего. Вниз туда пойдем? Но эта дверь остается закрытой. Сюда я вряд ли перепрыгну. Мне нужно открыть вот эту дверь. Ладно, пойдем назад. Стоп, а что с той стороны было? Там дверь-то закрыта, но... Да, она закрыта. Как журнал заданий открыть? Предметы для заданий. Основное задание. Побочное задание. Так, смотрим. У нас есть проход в эту комнату, и мы можем вот здесь побродить. Так? Так. Чтобы добраться к двери жизни, сначала нужно прямо в гор. Потеряно. Найдите серебряное блюдо. Серебряное блюдо где-то валяется. Окей, значит, получается, нам сначала нужно найти серебряное блюдо. А потом мы сможем двигаться дальше. Скорее всего, он нам поможет каким-то образом, и мы откроем все двери. Верно? Ну, другого варианта я не вижу. Так, есть. Там дрались ребятушки. Это я помню. А -а -а. Сюда нам не надо. Давай еще раз назад вернемся. Возможно, я его просто не забрал. Попробуй отыскать что-нибудь. Так, ну ворон указывает направление. где я мог пропустить блюдо. Ну вот смотри, ворон летит за ним. Так. Возможно там. Помимо ключа, здесь. Возможно что-то было. Укажи мне путь. Хорошо, миллиард загадок и все без подсказок. Так, а ворон предлагает туда лететь, но ну, мы же там были. Ладно. Пора тебе что-нибудь найти. Сюда. Смотри, вон там-то проход. Нет, но проход с другой стороны, мы его не видим. Мы ключом открываем вот это помещение. Верно? Верно. Толкать я его больше не могу. Толкать я его больше не могу. Серебряное блюдо. Ну пойдем наверх. Дай-ка еще раз с этой стороны глянем. Что-то могли упустить, потому что игра полна загадок. И не факт, что я смог их увидеть как-то странно он забирается ладно не суть прошло сохранение здесь был сундук там мы нашли предметы это просто секрет location правильно правильно может надо просто на ту сторону перебраться да видишь надо просто перебраться на ту сторону надо просто все, что было сделать, это смотреть по сторонам. Соответственно, то, чего я не делал. Тихонько. Мне придется идти одному. Аккуратно. Все, мы на месте. Отлично. А теперь, я думаю, мы и двери откроем. И одну, и вторую. Ой-ой-ой. И одна и вторая открылись. Замечательно. Пойдем. Обе двери открыты. Там замок. Ой-ой-ой. 2000 урона? Опа. Синие косы. Синие косы. А, они просто выглядят как синие. Да. Так-то они не синие, нифига. Я был уверен, что они синего в плане цвета. Окей, э, там замок. Пошли в это помещение. Скорее всего, там будет блюдца. Смотри, другалек. Мне нужен камень. Пока что ничто не сравнится с альтернативным орудием И мы будем с ним играть Ой, хорошее добивание, хорошее Камень, камень, камушек Теневые бомбы можно использовать для уничтожения порчи Это еще не все там может быть что-то еще Больше ничего нет Первое, нужно тот камень открыть Покатим сюда Опа, смотри-ка, страница Страница Книги Мертвых Хорошо Теперь этот катим в другое место Чудесно Надо теперь тот камень перекатить Тень... А, бомбой Все, я понял Ну, пока загадки на высоте просто А сейчас еще Хогвартс Легоси будет. Ой, будет вообще разъеб. Так, ну в, это, в этом сундуке будет ключ. Спасибки. Ключ телета открывает. Двери. Ну, у нас только одна такая дверь. Вон она уже подсвечивается, кстати, на карте. Я сначала не понял, что происходит, потом понял. Вообще там был мост сверху, я его видел. Нельзя терять время. Твоя правда. Что-то хорошее собрали. А, я уже понял. Он сейчас опустится. Ну давай, опускайся. Понял, понял, понял, понял, понял. Сейчас быстро побежим. Прыгнул. Хорошо. Тут наверх. Не, не, не, я бы с... точно не смог бы добежать. Да, вот, вот так вот, не смог бы добежать. Значит, что-то есть. Понял вас, молодые люди Переместиться в город Смотри, я вижу блюдца, да? Я хочу туда попасть Что там? Опа Ладно, ничего ценного не было Сюда, родной. Красиво, красиво, красиво. Очень красиво. Хорошо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Там, короче, нужно будет сейчас бомбу бросить И бомба откроет проход Честно, если бы я не посмотрел на бомбу Я бы думал, что мне нужно вот так вот успеть Нет, блять. Можно же забыть, например, что бомбой можно открыть проходы Ну и активировать какие-то определенные моменты Дропайся Поехали. Чудесно. Так, а мне не надо перемещаться в город. Блюдо с китальцами. Интересно. Ну, мы ему отдадим его потом. А, у меня было только три, зачем я использовал одну. Так, ну это время боссов. Ебать. Давай-ка будем... Ой, бля. Да сука. А где я? А где я, блять? Тихо, тихо, тихо. Отсосал? Как тебе такое? Ой-ой-ой, красиво! Ну вот эти добивания... Это вообще просто нечно. Темный мститель. Когда-то это оружие принадлежало воину по Дрейвен. После бесчисленных поединков, но впитала ярость и с Дрейвена. известная как Темный мститель. Это оружие жаждет кровью и разрушений. Ну и зеленые ковсы типа тоже неплохо. Что за Дрейвен? Я уже хочу на него посмотреть. Ебать. Вот эта тема. Пятый уровень нужен. Три урон надеть предметы и страницы хорошо неплохо меня сейчас бустанули так ну пока пока пока очень даже неплохо сюжет есть и он интересный поэтому грех жаловаться Получается, он просто, блядь, тупо сидел там за стеной и ждал, пока я приду. Идиот, блядь. О, сундучки. Сундучки мы любим. Сундучки мы любим. Хорошо. За монеты все равно нужно собирать монеты, чтобы получить одержимое какое-то оружие. И что самое прикольное, предметы постоянно меняются и меняется внешний вид. И это не может не радовать, потому что если бы персонаж оставался однообразным, это был бы просто забей зашквар. Что-то есть. У меня всего лишь 3100, блядь. Это пиздец. Опа. А другой бы пропустил эти сундучки и страницу бы не нашел. Ой. Это мы что делаем? А это мы заводим горн? А неплохо. То есть мы, а, -а, -а, а, так это мы нормально вообще даже как-то оперативно прошли котел. Нам нужно котел, нам нужен огонь и вода. То есть сейчас получается, мы отправляемся в слезы туда. Горы Гор... слезы, или как она там называлась правильно? Но, еще один момент очень хороший То, что есть быстрое перемещение Без быстрого перемещения было бы просто забей, блять Но, сначала надо отправиться и отдать та тарелку нашему друголечку Привет, мужчина Гора подает голос Как тебе? Нет, нет, это не важно ты сделал то, что нам, то, что мне не удалось. Скорее расскажи эту добрую новость Элией. Я нашел я это. нашел это блюдо, которое ты просил. Ты хороший человек. Ты значительно лучше, чем можно судить по твоему имени. Я у тебя в долгу. Договорились. Опыт золота. Так, нажимаем О. Ну, пока я предлагаю, мы можем напитать их энергией ну да выберите следующее улучшение так я не хочу защиту а как выбрать а вот урон шок сила давай урон шок так, у меня новые ботинки. А, нет. Можно тоже откормить. Надеть. Улучшить. Принести в жертву. Все, супер. Так, подожди, у меня четвертый уровень. А, нет, у меня не четвертый уровень. Быстрое перемещение. Нажимаем на карту. Шарм нам пока не нужно правильно а как быстро переместиться быстрое перемещение а да чудесно если бы еще пришлось бегать это конечно бы это конечно неплохо типа бегать по всему этому миру но было бы мне кажется немножко проблематично и по времени Но новое оружие что нам дали, это достойно. Эли. Всадник! Пламя гор вновь струится. Да, оно освобождено мною и карном. Карн? Этот сопляк? Откуда ему знать? И все же в кузнице снова горит огонь. Ты знаешь, что тебя а ждет Почему сопляк? Чтобы Нормальный с этим нужно вернуть слезы. Я не мальчик на побегушках, творец. Это так, но теперь наши судьбы переплелись. Помоги нам, и мы поможем тебе. А пока возьми вот это. Может пригодиться. И что она мне даст? Это же револьвер раздора. Мне знаком этот пистолет Он принадлежит моему брату Раздору Как он сюда попал? Не могу сказать Но теперь ты можешь купить и другие вещи Достань слезы и возвращайся ко мне Купить оружие и доспеть О, Валус хорошо потрудился Мы можем похвастаться обновками Магические косы Дикар Ну меня нет смысла, наверное, от них даже, да? глефы ну вот это неплохо было бы обмотки бродяги ладно я думаю нам что-нибудь выпадет о да детка новый левел, левел, лап, левел лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап лап удар лап лап лап лап лап лап вот Окей. Вообще? А кто вон там, смотри? Какая-то девчонка. Не место для лошади. Можно попробовать изучить какие-нибудь умения. Неплохо. Говорить. Я могу избавить тебя от страданий, творец. Ну это как-то прям ну, сразу типа погнали, блять, махичу строим. Этот клинок старше тебя, всадник, да и длиннее вдобавок. И что? Я могу укоротить его, да и тебя тоже. Удивительно, что ты еще жив. И еще не закончено А я и не заканчивал Ау больно, Очень больно, блять Лучше не попадаться на такие удары Не так он же меня не убил Ладно, пойдем Ну вот этот пистолет Это, это выглядит вообще эпично А как-то доп. оружия можно выбирать? Да, да, да, видите, доп. есть Мне кажется, еще прием ярости Дополнительно зависит не только от меня Какое-то быстрое перемещение Можно сделать куда-нибудь Быстрое перемещение Но я тут быстрее дойду, правильно? Чем буду через поле ехать Пошли Куда ты упал вниз? Блять, кукарача маленькая Десантировался Чего? Хорошо Нахуй я это сделал? Вопрос Если мне нужно на ту сторону А, это если ты упал в воду Залазь Залазь здесь есть смотри получается мы сейчас активировали пламя гор сейчас нам нужны слезы гор соответственно отправляемся теперь в водостоке если по карте смотреть мы отправляемся вот сюда в линию ливневый... ого горнилок какой-то Йорт. тесница тени разрушенная кузница кузничный земля но мы это все посмотрим пока мне ощущение что оно следит мне за мной Путешественной лошади это достойно. Я понимаю правильно все делаю? Видимо нет. А я Мы увидел. Пытались остановить порчу, но ничего не вышло. Если тебе уже пора идти, не смеете... например, вдруг ты найдешь часть доспехов. Если ты их найдешь, буду тебе очень обязан. Ах ты, хитрый жук, блядь. Отлично. Это мне нужна монетка для бульгрима, Мне нужно таких 10. А у меня их уже сколько? 7. Ну, поехали. Игра, в принципе, хоть и открытый мир, но она линейная. То есть ты идешь туда, куда нужно, выполняешь то, что нужно... А без определенных предметов ты просто не пройдешь дальше. Поэтому тут надо просто идти, идти, идти. Помба Х23. 40 А, все, меня ударили Шнырь Ха-ха, хорошее у тебя имя, друг 700. А, теперь я еще и... и молнии бью Вы че? Вы что? Прикалывать? Так, сверху вижу, кстати, страни... Не, стр... не, не страничка, наверное, медалька. Монеты лодочника, или как он там правильно их назвал? Да, но мне сюда. Опа, опа. А там что? Ага, там проход в разрушенную кузницу, пока нам то не надо. Не место для лошади. Понял. Тут у нас закрыто? Мне придется идти одному. Я упал вниз Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Кстати, я почти ловлапнулся Вы чё, Охуели? детки блядь. толпой не нападает на папу не понял как говорится, не понял уже такое было о еще до медалька хорошо я так понимаю ворота откроются главное это дело хорошее поехали поехали поехали поехали сто процентов внизу где-нибудь что-нибудь есть А так сражаться неплохо. Главное, в воду не упасть. Монета я буду забирать. Опа. Смотри, как она высоко. О, видишь? Там уж эти тоже что-то значат но я их не могу пока достать. О, Опа. Тебя, я не заметил Это тебя. что, тени издоты? Я хотел спросить, кто-то такой. Что, здесь ли, что ты такое? Видели, сзади Мне конь стоит огромный? И я голоден. А что хочешь? И поесть? Чем ты питаешься? Только отборными камнями. Я умею притягивать маленькие кусочки. Но уже много веков я не могу дотянуться до чего-нибудь съедобного. Я должен ждать здесь своего хозяина. Но я умру от голода, если мне никто не поможет Твой народ на грани исчезновения, а ты просишь накормить тебя А там смотри, вообще зима Это не составит для тебя труда Возьми это Это притянет к тебе камень Ты принесешь его мне И я си Ладно Это вон то, наверное Камень приманка. Я понял. Короче, будем камушки теперь собирать. Вот! До этого мы встречали камни, но мы ни один не собрали. Теперь мы знаем, как их собирать. Когда эта страница доснутся, я не знаю. А вон батя шнырей, походу. Пойдем-ка его отмудохаем. Хадок. Чупакабра, бля, десятого левела. А это было больно. А, еще один присоединился. Левел а ап, пятый левел а ап. все что здесь есть ай на тех я даже позориться не буду Так давайте все по все по разу прокачаем это что смерть окружает себя щитом некроманским защитой сопротивляемость О, Вот это кстати неплохо в боях с боссами это очень даже пригодится Я уже хочу сюда забраться. Я уже вижу сундук там. Ну иди сюда, блять. Понял вас. Маленькие уёбки. Сюда. Сюда. Но ярость копится очень даже неплохо. Посмотрим, что здесь. Я думаю, что это интересное может быть. Или, конечно же, я сюда не залезу, блять, потому что непонятно, как сюда залезть. А нет, вижу. А, нет, смотри. Надо будет чем-то цепляться, а цепляться нечем. Ну вот, не про что я и говорил. Лошади. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Что я и говорил про игру? Придется проходить... Про... Тихо. Надо проходить сюжетку. Пришлось выпивать банки. Как не справляюсь. Опа, а вот это я красиво уклонился. Что-то у него за ярость. Пока неплохо. Кстати, да. А, боевка. боевке Подожди, а куда я бегу? А, я не туда бегу А что здесь? Блять, уже какой-то Сука, проститут А как это он делает, эти броски? Или это после вот этого комбо? Да, сначала бьешь вот так А потом начинаешь раздавать вот это Смотри-ка, что-то нашел Что это? Какая прелесть, комната с сундуками А большего и не надо И я слышу, походу, камень Да, я слышу камень ну это прям, наверное, крутой какой-то. Камни силы. Ага. Выше не подняться. О, монетка. Или выше можно подняться. Нет, я никак не поднимусь выше. Да, видишь, надо что-то поставить, чтобы можно было выше подняться. Так, а если... А, нет, здесь никаких выходов нету да, пошли, выходим отсюда. Пока у нас не будет какого-то еще одного артефакта, мы здесь ничего не сможем сделать. Мне придется идти одному. Почему одному? Поехали. На конях. Бля, ну лошадь у нас топовая. Туда что? Стой там кто-то есть. Ага что-то разломанное валяется. Здесь пусто. Ой-ой-ой, что за фрезы? Давай-ка сюда тихо. Слышу камень. Надо три камушка ему отдать. Вау. Это что за хуйня летает? Да, кстати, я же могу себе уже Другое оружие взять Вот это Темный Мститель Да, выглядит он хорошо Очень даже, я бы сказал, хорошо Че, по обуви? Не, оставим крит урон Там, может и страница Хорошо Не знаю, что лучше, уникальное оружие или одержимое. Сейчас будем изучать, узнавать. О, он щит. Блокирует урон. Накапливает урон, а потом выдает его. Хорошо. Хорошо. Ну я думаю, здесь тоже будет босс, как и там. Там был Гарн или как его звали. Но мне пока те клинки как-то больше понравились. Пока не могу пройти это еще сказать, какие-то смешанные пока ощущения Давай в эту сторону Ой, какая музыка, просто пиздец Ну это было легко Возможно, благодаря той штуке я мог взорвать что-то еще, но, видимо, нет. Так, вот и еще одно святилище. Только уже слезы. Если так посмотреть, здесь гораздо больше всего. Гораздо больше всего, чем э, в предыдущем святилище, там, где мы были на пламени. Там на пламени как-то все очень просто было. Ладно, я предлагаю, наверное, это святилище оставить на следующую серию.